Интересные факты обо всем на свете. Здравствуйте! В эфире Калейдоскоп. Тема этого выпуска Интересные факты из жизни известных людей. Однажды прохожий спросил философа Сократа: Сколько часов пути до города? Сократ ответил: Иди! Путник пошел, и когда он прошел 20 шагов, Сакат крикнул. «Два часа! Что ж ты мне сразу не сказал?» – возмутился тот. «А откуда я знал, с какой скоростью ты будешь идти?» Автограф известного римского императора Юлия Цезаря оценивается в 2 миллиона долларов. Проблема в том, что пока никто не смог его найти. Кстати, Цезарь любил носить лавровый венок – символ триумфа. В его карьере действительно было много побед. А еще было раннее облысение, которое прекрасно скрывал его венок. Альберт Эйнштейн, физик, теоретик и нобелевский лауреат, не разговаривал до трех лет. Врачи говорили, что ребенок умственно отсталый. Первая его фраза была «суп слишком горячий». Родители обрадовались, что ребенок наконец-то заговорил. Они поспешили выяснить, почему мальчик так долго молчал. Эйнштейн ответил, до этого случая меня все устраивало. Как-то раз Марку Твену пришло письмо, в котором было лишь одно слово – свинья. Недолго думая, писатель в своей газете опубликовал ответ на это послание. «Письма без подписи мне приходят довольно часто, но вчера мне первый раз...» Прислали подпись без письма. Дмитрий Менделеев создал периодическую систему химических элементов, которой мы до сих пор пользуемся. Удивительно, но в школе он имел твердую тройку по химии. Удивительно, но в школе он имел твердую тройку по химии. Это что, получается, Менделеев плохо в школе учился? Ну, на этом все. До новых встреч!